всем привет дорогие друзья у нас новые изменения на бирже EOBIT, где проходит аэрдроп по монете Fast Dollars. выполняя задание мы зарабатываем данный токен награду увеличили за депозит своп трейд 10 дайсов сумма больше стала в разы и количество заданий тоже стало больше в два раза дайсы с 10 до 20 и в 5 раз депозит с 1 до 5. Делать это несложно. Своп я совершаю на 10 копеек в одну и в другую сторону. И 5 трейдов на 0.1 TRX в паре с рублем. Выбрал трон, потому что играю в Dice. Там сумма копеечная. Дефис здесь. Вот, USDT рубль, например. Клацаем 5 сделок. На следующий день можно в обратную сторону. Но вот здесь корректируем сумму около 10 копеек и свапываем обратно. Напомню, что еще есть заработок монеты USTEP, своего рода инвестиции. Токен USTEP у нас с 11 уже до 15 добрался, дал профит. Кто-то мог на этом, кстати, заработать, купив по 0.11 и продать по 0.15. То есть не вкладывая в USTEP, не покупая уровни Просто приобретя монету USTEP, дождаться, роста и продать с прибылью. Напомню, что у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю аирдропы. Мы с вами принимали участие в вопросе от им токен. 8 опросов, 8 NFT награда. Можно переходить и клеймить. Клейм всех. У меня вот 7 NFT. Один опрос прошел неверно. Запрашивается 0012 эфира сети Arbitrum в районе 5 долларов. Можно заклеймить новые NFT в Engine Wallet. У кого не получится, включите VPN. И опрос от Kucoin. Какой-то билет стоимостью почти 200 долларов. Толком не понял, что раздают. Но аккаунт у меня на бирже Kucoin есть. ID взял, открыл форму, ввел ID и ответил на вопросы. Нажал отправить. Заняло секунд 15. Раздача легкая. Много времени не занимает. А что дадут, то и. Потом, если можно, будет продать и получить прибыль на этом у меня все ссылка на биржу и убьют будет в описании под видео и также на Telegram. всем пока